Всем привет, собственно, с котом, сидим в деревне, у нас сел аккумулятор, вот этот вот собака аккумулятор, сел он очень сильно, ситуация такова, что зарядки у нас с собой нету, конечно нету, но есть ноутбук, это замечательно, потому что с помощью вот этого устройства, зарядника от ноутбука, мы сможем зарядить вот такой большой аккумулятор. Собственно, для этого нам понадобится, ну, изолента не обязательно, по сути, только зажигалка и кусочек провода. Ну, теперь подробнее. Берем, собственно, зарядник от ноутбука. А, вот такой у него штекер, который вставляется в ноутбук. Подключаем минусовой провод к внешнему оболочке, обматываем вокруг металлической штучки и желательно заизолировать, чтобы не заискрило. А плюс вставляем внутрь, то есть вот туда прям. Закручиваем проводок и вставляем внутрь. Через минус мы пропускаем две лампы. Лампы ближнего света сняты с машины. Собственно, как мы их устанавливаем? Вот так. Минус, минус, опять. К второй лампе то же самое. Можно одну, можно три лампы использовать. В принципе, это без разницы. Чем больше ламп, тем выше напряжение заряда. Вот, кстати говоря, лампочки очень хорошо работают как детектор, то есть э, уровень заряда. Сейчас они светят очень-очень слабо. Это говорит о том, что аккумулятор сильно разряжен. Соответственно, минус с ламп мы вешаем на минус, это логично. Плюс идет у нас напрямую к плюсику. Вот, собственно, таким образом мы можем зарядить аккумулятор, хоть и не полностью, но... Должно хватить для того, чтобы завести автомобиль. В принципе, зависит от аккумулятора от машины. Но ну, в среднем заряжать нужно где-то 6-10 часов. Если есть возможность, лучше, конечно, поставить на всю ночь. То есть, чем дольше он простоит, тем лучше. Вот такое вот чудо техники. Надеемся, ничего не взорвется, и машина все-таки заведется. Всем спасибо за внимание. Кому помогло, пожалуйста. Пока.